Здравствуйте! В эфире школы студии Киры Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 15 по 31 марта 2022 года? Идет третий месяц года тигра. Какие перемены событий пришли в вашу жизнь? Какие прогнозы уже сбылись и порадовали вас? А если те, что огорчают? В любом случае наступила календарная весна солнце идет в рост и несет с собой тепло и свет энергию роста и скоро начнут цвести первые цветы также сила солнца влияет и на наши душевные настрой и планы любое желание и планы можно исполнить если наполнить их ключевыми словами и действиями а также помогает исполнить все задумки и желания соблюдения действий те и или иные лунные сутки. 15 марта, день Ростика, сильный магический день, день движения, активности. данный период наиболее благоприятен для очищения организма. энергии и жидкости организма человека направляются изнутри наружу, и он расширяется. необходимо помочь организму легче перейти на расширение жизненные силы постепенно приближаются к своему пику именно в этот период следует понимать что нарастает напряжение во всех сферах жизни в период аварий агрессии напряжение ссор конфликтов избегайте людных мест будьте внимательны не только за рулем а также при переходе улицы по пешеходным переходам 18 марта полнолуние это день чистоты гармония и прощения бичик по возможности проведите день в размышлении анализе своих помыслов эго реакций и действий не рекомендуется вступать в конфликты и ссоры Будьте осторожны с бытовыми приборами огнем и электричеством гаджеты Могут глючить, зависать, ломаться. 21 марта. День весеннего равноденствия. Портальный день. Действия этого дня требуют осторожности. Они не должны быть спонтанными, импульсивными и необдуманными. День покаяния и обдуманных действий любой портальный день определяет события в вашей жизни как минимум на 6 месяцев вперед верные мысли слова и поступки могут сохранить верный вектор движения к своей цели главное чтобы цель была благородная а не каверзная и негативная любой портальный день следует проводить позитивно и рядом с родными близкими и друзьями еще лучше поле вы проведете портальный день в общем действии со своими единомышленниками, в общих ментальных настроях и намерениях. именно в этот день пройдет практикум портал денег весеннее равноденствие и этот день магических сил и зачинов на исправление денежного уровня вашей жизни в этот день можно сравнять ваши доходы, настоящие и желаемые, и запустить колесо фортуны, поставить все эти удачи и привлечения новых денежных источников. Принимайте участие в практикуме и создайте благополучие своими собственными руками. 23 марта, день, как и предыдущие лунные сутки, это время общения, радости и любви. Сейчас не стоит оставаться в одиночестве, Нужно быть ближе к людям. Особенно, если вас объединяет общее дело, хобби или другие ментальные интересы. Можно провести это время с друзьями или коллегами по работе. Символ 21 лунного дня говорит о том, что это время поезда или путешествия командировок круизов марафонов и так далее время движения вперед ввысь день храбрости бесстрашие упорство в достижении цели умение добиться триумф влияние мистическое рекомендуется духовное развитие чтение богословия и других других духовных поучений введите духовные беседы Размышляйте над прочитанным и сказанным собеседником. День справедливости мистического наказания. В этот день не следует лгать, следует сохранить телесную и душевную чистоту, быть абсолютно чистым и справедливым. 27 марта – день размышлений и работы с подсознанием. Время тишины и очищения от скверных. Можно читать книги, совершать духовные и ментальные практики очищения. Также следует заняться очищением тела и снятием любого негатива. Хорошо использовать тибетские монашеские горловые песнопения или игру на барабанах. Также следует сделать влажный убор и очистить свой дом, кошелек и стол, красный угол водой и огнем колокольным звоном или пением тибетской чаши 31 марта день обольщения символ дня говорит об осторожности не только в действиях но и в мыслях в этот день тщательно отслеживайте свои мысли эго реакции и эмоции ненависть агрессия недоверие ложь этого дня могут втянуть вас в конфликты Негативные эмоции могут привести к кошмарным и тяжелым снам. Это портальный день, и он покажет, как вы жили этот месяц и предыдущий триместр. Если день удачно складывается, то высшие силы к вам благосклонны, а значит вы верно прожили этот период. Если же события печалят, у вас дурное настроение, вы агрессивны и токсичны, то, что вы сами нарушили кармические законы и пришло время расплаты за свои мысли слова и деяния сфера здоровья накануне дни полнолуния не рекомендуется любое оперативное вмешательство кроме экстренных случаев и травы с 14 по 19 лунный день не допускайте травм будьте осторожны дома не посещайте многолюдные места, это один из самых энергетически насыщенных лунных дней. Однако после зимнего периода вы можете быть ищищены, и первое весеннее полнолуние может привести к депрессии, конфликтам. Поэтому следует в этот период пить красные чаи морсы, есть ягоды красного и желтого цвета. Сфера любви. Сфера любви требует внимания и забот В полнолуние не вступайте в конфликты с женщинами, дочками, сестрами, коллегами, подругами, мамами, бабушками. Причем это распространяется на всех женщин, сотрудниц, соседов, кассиров магазинов. Не вступайте с ними в конфликт. Это касается и мужчин, и, конечно же, женщин. Вступив в перепалку, вы лишь усугубите дурное настроение и принесете раздражение домой, где сами своими руками посеете зерна токсичной энергии, ссор и конфликтов. Позаботьтесь о своих бабушках, мамах, женах, сестрах. Обнимите и скажите им о своей любви. Налейте чашку чая и заботу и внимание. Это маленькое действие укрепит вашу семью, сохранит в ней мир и любовь. Сфера денег. Сейчас самая неопределенная и незащищенная сфера нашей жизни. Даже крупные биржевые игроки не понимают, что происходит и что делать в этой ситуации. Общая агрессивная ситуации влияет на государство и на ситуацию с банками, платежными системами и банковскими картами. Не поддавайтесь панике, не скупайте ненужные вещи. Сейчас не время траты вложений, кредитов. Не играйте на бирже, не делайте необдуманных вложений. Руны периода Беркана Руна роста, сохранившаяся ими, являющие реликтем древнего германославянского славянского праязыка, прекрасно характеризуют руну на социативном уровне. Рост, символизируемый ею, может быть и чисто физическим, и духовным. Это руна плодородного движения, приводящего к расцвету и созреванию. А руна. Ассоциируется одновременно со старшими и младшими богинями нордической традиции. Иногда руну беркана связывает также с реинкарнациями перерождениями человека, В период заботы, внимания и проявления любви. Особенно это важно тем, кто слабее, неопытнее и духовно истощенным. Существование подопечных и учеников неблагоприятных условиях является стимулом к действию Беркана. Беркана, береза, несет в себе материнский принцип, родное, понятно В этой руне и заключен высший смысл спокойного, уравновешенного бытия. Руна Беркана очень спокойная, вежливая, мягкая, благодатная. Она не приносит никаких проблем разве что некую игривость и беззаботность. Аркан отмечает периоды нешумного развития, постепенного, плавного течения жизни. Под этой руной ничего не надо делать. Все сделается за нас. Хотя, с другой стороны, мы можем участвовать в происходящем. И нам за это ничего не будет, рукам никто не даст. Беркана помогает в мирном делании, в уходе за растениями, садом или огородом. Беркана – светлая, высокая, стройная, чистая руна. В каком-то глубинном смысле она соответствует выражению человеческой жизни. Материнский принцип, который сокрыт за руной Беркана, возвращает нас в детство. Состояние безмятежности равновесия, надежности, покоя, света, понятности мира и одновременно удивление всему новому. Когда приходит беркана, можно забыть о трудностях и опасностях, потому что вам дают возможность отдохнуть от праведных трудов и насладиться достатком. Биркана сообщает человеку почвенность и основательность, эта руна больше всего желается людьми, ибо они практически постоянно находятся в напряжении. У нас живут страхи, переживания, опасения, непонятности. Но приходит Бергана и говорит, расслабься, успокойся, все идет своим чередом. Может быть тебе это не очень заметно, ведь ты вообще привык криво смотреть на Бергана. Но я тебе говорю, что все нормально. Жизнь будет развиваться и придет к тому, к чему должна прийти. Перестань дергаться, ляг и отдохни. Все будет хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Хороших дней, мира и любви. И до встречи в эфире.